Всем привет, меня зовут Макс, Ютуб, и добро пожаловать в новое видео на этом крутом канале. Сразу советую вам подписаться, ведь здесь клево. И поставить, конечно, много лайков. В этом ролике я отправился в квест врач. Про... Но я схитрил и взял своего оператора. Мне сказали прийти сюда одному. Я еще взял свою собаку, она куда-то убежала. Рекс! На, Рекс! СПИДРАН! Вот он Что особенного можно сказать о новом, только что родившемся городе? Разве что возник он благодаря энергетическому гиганту Чернобыльской атомной электростанции, города Припяти. Повезло. какой-то странный если честно так я еще взял <свы> Так делал. дозиметр взял чтоб измерить радиацию <свы> мы не видно, что <свы> <мало>. <свы> кстати вот где мы сейчас <свы> находимся вот первая фотка вот вторая фотка Понятно. Нам нужно в первую очередь добраться до лети в думала... ну, вот какие то подсказки на ну, нам поставим так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот Ну вот так, вот так, вот так, вот так, так. Можно оставлять еще отсечки типа В городу Припяти в населении 30 тысяч человек Пришлось уехать на следующий день после а аварии я <как> Видишь Фу. Так, тут какая-то нора, ушка Может тут записки да. Стоп, отойди, Рекс отойди. Рекс отойди. Нет, тут просто какой-то песок на Ну тут еще нет. Я вообще не знаю, думаю, что Мы можем просто. Не, ну, в принципе, мы можем просто тут тупо заблудиться, потому что ну я не знаю, как и вообще. Тут много веток каких-то. Нет, порывай. Я вижу какую-то коробку.